фундаментальный анализ акций здравствуйте всем новый видеокурс фундаментальный анализ рынка пошаговая инструкция как стать миллионером это не просто слова это действительно схема которой подробно изложена как каждый простой смертный для которых идея стать долларом миллионером всегда была некой утопией и сказкой может это сделать если приложит к этому достаточно усилий использует ту методику которое изложено в моем новом видеокурсе. О чем мечтает каждый трейдер? Каждый трейдер, приходя на биржевой рынок, надеется, что вскоре он сможет овладеть или у него появится некий алгоритм, который при достаточном умении и достаточно потраченном времени позволит ему заработать денег на биржевом рынке и после этого больше уже не работать и заниматься теми вещами, которым ему больше всего нравятся. Можно больше не мечтать. Данная стратегия и схема уже подробно изложена в моем видеокурсе и эта схема подойдет для всех желающих и не нужно для этого обладать некими сверхъестественными способностями. Вопреки бытующему мнению, чтобы стать долларовым миллионером, не нужно обладать никаким уникальным талантом и абсолютно не потребуются огромные деньги, чтобы реализовать вашу мечту. Вам не нужно тратить 100% своего времени, чтобы вести и поддерживать какой-то бизнес. И вам не придется отказаться от всего того, к чему вы уже привыкли и чем занимаетесь в своей жизни. Абсолютно не это потребуется для того, чтобы добиться тех целей, которые вы можете и готовы для себя поставить. От трейдера потребуются совершенно другие навыки. Вам нужно лишь иметь желание добиться результата. и Вам нужно четко и дисциплинированно следовать схеме, стратегии, которая входит в уникальную методику данного курса. Вам не нужно больше ничего придумывать. Все, что нужно вам делать, подробно изложено в данном курсе. И если вам хватит упорства четко следовать данной схеме и стратегии, то вы, несомненно, достигнете тех целей, которые сами сможете для себя поставить. Что из себя представляет данный видеокурс? Это пошаговая инструкция накопления капитала. Вы узнаете и подробно познакомитесь с основами фундаментального анализа и сможете спокойно научиться читать бухгалтерские отчеты. Вы сможете самостоятельно определять хорошие или плохие объекты для инвестирования. И сможете самостоятельно грамотно управлять своими инвестициями. Вы узнаете принципы инвесторов, которым должны следовать вы и каким принципам следовали самые успешные инвесторы прошлого столетия данный видеокурс это уникальная стратегия автора курса который пришел и познал ее на протяжении 10 лет еще одно из преимуществ данной методики это подход который не потребует от вас стопроцентной занятости и вы сможете самостоятельно параллельно вести свой бизнес который ведете или работать там где вы уже работаете вам не потребуется перечеркнуть всю свою жизнь и начать все сначала изучив данный видеокурс вы станете разумным инвестором какие секреты вы узнаете с данного видеокурса данный курс это не какой-то грааль который нужно держать в секрете нельзя никому показывать и рассказывать нет это определенная схема и методика которую я использую многие годы и которые уже приносят свои результаты приносит отличный результат вы узнаете куда и как нужно складывать свои деньги вы узнаете как грамотно отобрать хорошие акции, от каких компаний нужно держаться подальше. Вы получите инструкцию, как действовать при любых ситуациях на биржевом рынке. И для вас не будет каких-то неожиданностей, к которым вы не будете готовы. Вы узнаете, как грамотно составить и управлять своим портфелем. Данный видеокурс – это более 9 часов качественного видео в сжатой компактной форме и только полезная и практическая информация. Изучив данный видеокурс, вы придете к главной цели, которую этот курс преследует. Добиться финансовой независимости. Вы сможете продолжать заниматься теми вещами, которые вы привыкли делать. Вы можете вести параллельный бизнес. Или вы можете наконец-то заняться тем делом, о котором вы всегда мечтали и которую заняться у вас не было возможности, потому что не было финансовой составляющей. Поставив заданную цель и четко следуя стратегии, вы сможете заработать денег столько, сколько хватит вам до конца вашей жизни и вам больше не придется беспокоиться о финансах и вы сможете заниматься тем делом, которым вы хотите заниматься или которым уже занимаетесь и которые привыкли делать. Посмотрите подробно на странице нашего сайта содержание курса и вы узнаете все то, о чем я планирую и рассказал в данном видеокурсе. Спасибо за внимание.